Программа начнется с половины пятого, да? 16.30. То есть мы то есть вы, вы... Мы придем к четырем. К четырем вы придете, пока обосновываетесь, высаживаетесь. Надежда приходит также. В половине же. пятого. Да. Угу. И, И она. Вас устроит? Конечно, устроит. И до половины шестого она с вами работает. А имена вы не записываете? И мне то Записываем. Пишите. Анатолий, Анатолий, Максим и Роман. Угу. Анатолий, Максим и Роман. Меня в туда я тоже хочу славить. Я уже завтра. А? Я завтра уже уезжаю. Так. Это друзья или? Это, это у нас мира? братья и это у нас день рождения понарошку. А, -а, а, все, очень даже весело. Да. Это понарошечь. Мой восемь девятьсот двенадцать. 4, 9, 3, 9, 6, 2, 2. Любовь Ивановна. Значит, надо мне записать. Мы приходим в воскресенье к 16. К 16 сюда. И, у, и уходим... В семнадцать. то есть мы можем, она вот, девушка уйдет, а мы тут можем веселиться на вот, эти, да? Ну, вот И этих, да? На вот этих. О, ну прикольно же будет. Ну, а есть. вот это платная площадка? Батут. И что? Стоимость 100 рублей 30, минут. 30 минут на одного ребенка. Пять минут 50 рублей, а 100 рублей 30 минут. Ну, а любимым посетителям скидка постоянным. К сожалению, комната не принадлежит нам. А чья она? Она арендуется в А? ЧП? А начальник ЧП где? Вот девушка у них сидит, а женщина... А вот это вот, да? Да. Она у них работает. Болтаем девушку. Троих запустим со скидкой. Вы снимаете? Да. Зачем? Это надо, я вам потом скажу. Как мне это сделать? Мне не надо, я я не знаю, а вам... Ну, простите.